Вопрос, будет кризис или нет, для меня лично не стоит. Я хочу, чтобы этот вопрос лично для вас тоже не стоял. Вопрос, когда он произойдет и, соответственно, следующую часть нашего вебинара я хотел бы посвятить тому, а когда же это произойдет, то есть на какие индикаторы стоит смотреть. Давайте поговорим, началось-не началось, коррекция сейчас-не сейчас, то есть, на что сто, стоит обращать внимание, что у людей вызывает наибольшее беспокойство. Это вот э, история связанная, то есть, вот самый э, самый крутой показатель, да, который есть для американской экономики, который в социальных сетях я, наверное, первый начал показывать. После этого все инвестиционные советники, консультанты начали искать, где это расположено такое, тоже в качестве примеров. И самое главное, когда я приводил свои собственные аргументы в отношении того, что наступит рецессия, да, и когда люди там говорили о фундаментальной силе американской экономики, после того, как я вот приводил эти доводы, тут уже ничего не поспоришь. Да, и после этого я вижу, что ведущие эксперты с меняли, что называется, тон риторики, да, они стали менее, а, менее оптимистичны по американскому рынку, говорили, что вроде бы как может и произойти коррекция, вроде бы как страшно, вроде бы как опасно, а, потому что как раз-таки есть вот такой вот индикатор, индикатор, который я вам дарю, который вы можете самостоятельно искать, который, в принципе, я вам дам ссылку, на который вы можете смотреть. Классный индикатор ⁇ это спред разницы между десятилетними и двухлетними облигациями Соединенных Штатов Америки. Звучит очень страшно. И что значит спред между десятилетними и двухлетними облигациями? Когда получается доходность десятилетних облигаций составляет 3%, а доходность двухлетних облигаций составляет 0,5%, то у вас спред в этом случае, вот, ну, здесь в конкретном случае, да, вот высшие точки, высшие уровни составляет 2,5%. То есть разница между двухлетними и десятилетними облигациями составляет 2,5%. Когда экономика растет, когда все хорошо, все нормально, то в этом случае получается двухлетние облигации имеют низкий доход, десятилетние облигации имеют высокий доход. Как только спред между двухлетними и десятилетними облигациями сужается, инверсия так называемая доходности, то в этом случае происходит следующее. То есть каждый раз, когда доходность снижается и достигает нуля или вообще уходит в отрицательную зону, это значит, что доходность двухлетних облигаций выше, чем доходность десятилетних облигаций. Почему это происходит, потому что все ждут повышения процентной ставки США, и это происходит в эпоху повышения процентных ставок центральным банкам. потому что вы понимаете, что ставки будут расти, ставки будут более высокие, и соответственно облигации короткие, которые были выпущены год назад, они становятся вам не нужны. Вы эти облигации продаете, и у них доходность начинает увеличиваться, начинает расти.